Всем привет! С вами Дмитрий Урсул и это обновление Logic 10.6. Казалось бы, с прошлого обновления 10.5 прошло не так много времени, но есть определенное объяснение как я его понял, на самом деле, если вы следите за тем, что происходит у Apple и вообще у Мака, в частности, то вы наверняка смотрели презентацию, которая прошла в минувший вторник, 10 ноября, на котором Apple представила свои новые новой линейки MacBookов и Mac Mini с авторскими процессорами Apple Silicon, которые называются M1. Это первое поколение маковских процессоров собственно поэтому и м и apple будут сейчас в ближайшие несколько лет пытаться максимально уходить от intel то есть переходить на маковские процессоры и разумеется так как под это дело сразу 12 ноября вышла mac os big Sur. Uh, естественно apple решил обновить всю линейку своих программ которые у них есть профессиональных это final cut вышла версия 10.5 лоджику также появился в версии 10.6 и все свои остальные программы там, для офиса для разработки и прочего uh... Ну, естественно, это сделано было для того, чтобы человек, который побежит в первый же день покупать новый MacBook на Apple процессоре, мог спокойно запустить уже купленное ранее им приложение от Apple и без всяких проблем э, работать на нем. Конечно же, старые версии Logic будут также работать э, на новых процессорах, но, естественно, Apple советует и рекомендует обновиться, потому что, как Apple заявляет, будет до трех... Раз увеличение производительности в Logic Pro Это было на их презентации, они прямо отдельно про это сказали И до шести раз при работе с видео в Final Cut ну я сам пока это не тестировал Вот, вы как видите, у меня открыт э, мой App Store В котором мне показывается, что я могу обновить Logic Я его еще не обновил И как мы сразу видим, новое, э, новый логотип в новом стиле Который уже в такой стилистике Big Sur uh, Ну что ж, давайте обновим и параллельно почитаем Что у нас нового, а нового не так много В принципе это было ожидаемо, все ждали 11 лоджик, когда uh, Apple объявила, что следующий Mac macOS будет Версией 11, -й. все сразу Похватили, что вот все, лоджика Нового не будет, причем это по-моему было еще Весной, еще до того, как 10.5 вышел Но потом, когда вышел лоджик 10.5 Он немножко смешал карты, спутал uh, Народ начал не понимать Что вообще происходит, потому что 10.5 был настолько крупным обновлением я даже про него записал отдельный отдельную серию продвинутого курса если вы не смотрели обязательно посмотрите я там разобрал все функции по новому обновлению и казалось бы ну с этим обновлением еще жить и жить и работать работать и его дорабатывать например вышло только 10.5.1 версия с исправлениями некоторых там, мелких производительных проблем и тут сразу нам apple почти через там даже меньше чем ну ровно через полгода выкатывать новое обновление 10.6 и все, я сам первый раз подумал, что э, первая мысль была, что о, они еще там что-то новое изобрели Но нет, я думаю, что они первые решили просто, во-первых, еще раз лишний инфоповод сделать Вокруг э, своих кстати, глобальных обновлений в этом году, в первую очередь благодаря процессорам И также присоединиться к остальным разработчикам, потому что, как я уже сказал, и Pro Tools обновили, и Cubase обновили и Ableton обновили, то есть все обновили, и вот Logic тоже обновили. Но как мы видим, что нового, все очень доволь, довольно скромно. То есть у нас повышена производительность, эффективность приложения на Mac с процессором apple Вот прям первый пунктом, естественно, то есть мы понимаем для чего было выпущено это обновление. В первую очередь, чтобы выжать все возможности с процессора M1 с помощью Logic Pro, чтобы человек, который купил он сразу понял, что он купил. Кстати, интересная э, вещь, кто не заметил, Logic Pro теперь называется Logic Pro. Э, я только сейчас на это обратил внимание. И нигде у нас здесь больше нет упоминания Logic Pro X. Сейчас мы запустим э, сам Logic, посмотрим, что там у нас на окошке будет на написано. Но э, Logic Pro стал теперь просто Logic Pro. И я думаю, что... Э, Таким образом, Apple отказывается от 10 цифры, то есть от цифры 10. Как мы видим, macOS уже ушла от этой цифры. Соответственно, сейчас все приложения будут тоже уходить. То есть, несмотря на то, что версия 10.6, это как бы уже так в глаза не бросается. Если раньше все говорили 10 Logic, 10 Logic, Logic Pro X, Logic Pro 10, то теперь мы видим, что это просто Logic Pro. Мы, я работаю в Logic Pro. Вот, версия 10.6. То есть, для тех, кто ждет 11 версии и думает, что это будет что-то супер глобальное, вполне возможно, что это будет просто незаметно очередное обновление которое также обычно обновится ну посмотрим я не знаю может и apple решат глобально отдельно продавать это как новый секвенсор как это было в 2013 году но у меня есть сомнение что все-таки apple apple apple более выгодно продавать новые железо новые маки чем перепродавать одни и те же программы там даже за 200 долларов для apple это копейки а вот новый могу нам за полторы тысячи долларов это куда существеннее поэтому им нет смысла брать эти копейки с уже э, скажем так их аудитории которые много лет ими пользуются и я уверен что все следующие обновления будут продолжать оставаться бесплатными а вот железо будет дорожать и требования собственно к железу будут увеличиваться чтобы вы не сидели на старых маках но это уже э, такая тема для обсуждений э, у, у всех свое, свое мнение Далее, добавлена возможность управлять инструментом Step Sequencer через Logic Remote на iPad и iPhone. Я обязательно сейчас это проверю, покажу. В принципе, все и так уже понятно, что это. То есть мы теперь будем не мышкой только рисовать Step, вот как мы здесь видим на скриншоте, а еще сможем то же самое набивать пальцами на iPad или, например, iPhone. То есть тоже довольно удобно. Далее, добавлена поддержка всех контроллеров на Ovation Launchpad. Недавно у меня кто-то спрашивал, как запускать, вот когда работаешь с Live Loops, которые появились в 10.5, как их быстро в лайвовом режиме, то есть на концерте, менять, запускать с помощью контроллера внешнего. И это было сложно, было очень много танцев с бубнами, не было нормальной синхронизации, теперь Logic это сделали, они сделали это на базе контроллеров Novation и, соответственно, если вы, у вас есть новейшин Launchpad, или вы думаете его купить, вы теперь можете его приобрести и с помощью него запускать различные лупы в Live Loops, это очень удобно, причем даже там они раскрашиваются прям в цвет э, ячеек в Live Loops, это очень удобно, то есть вы можете прям глядя на свой Launchpad э, запускать нужные ячейки у меня ланчпада от Novation нет но, в принципе, если я вдруг надумаю более активно работать с Live Loops а я, честно говоря, за полгода работы в 10.5 особо с Live Loops не работал в своей практике, как-то я с ним не сталкиваюсь, но если вдруг я вот буду думать в сторону э, Navigation Launchpad, чтобы использовать эту функцию, ну и конечно же контрольная фраза внесены улучшения, повышающей стабильность и производительность приложения, то что мы видим из, из обновления в обновлении. Так, ну что ж, у нас Logic про теперь обновился, давайте откроем и посмотрим, что что это такое. Так, сейчас мы откроем какой-нибудь новый проект. Давайте откроем. Да, кстати, вот мы видим, что теперь программа называется Logic Pro. Это прям нагладно, наглядно видно. Теперь никаких X, никаких букв X, никаких 10. И давайте откроем About и посмотрим. Да, новый логотип, новое название Logic Pro и версия 10.6.0. Довольно интересно. Ну, в принципе, того, чего и следовало ожидать. Ну что ж, давайте посмотрим, как работает, собственно, Степ секвенсер с iPad, ну я думаю, что и так все понятно, давайте откроем, создадим э, новый паттерн регион, я сейчас выберу какую-нибудь драм-машину, кстати, звуки я попозже скачаю, тут мы видим, что добавились новые звуки в разделе фортепиано, э, keyboards, мини-маримба, э, какие-то еще дополнительные, о, кстати, несколько дополнительных, Фортепиано добавилось. В общем, довольно интересно. Но я чуть попозже это все скачаю, чтобы сейчас время не тратить на это. Давайте загрузим барабанную установку какую-нибудь любую, например, 707-ю. Так, я, наверное, создам заново паттерн и он, потому что у меня немножко заглючило отображение ячеек. Теперь все четко. И давайте откроем здесь у нас найдем где собственно у нас Pattern Region. Так, шаговый секвенсор. Вот новое меню, которое появилось. но четвертая строчка сверху выбираю. И вот мы видим то же самое, что видим здесь в Logic Pro. И давайте попробуем создать какой-нибудь самый стандартный луп. Проматываем вниз. И чтобы послушать, внизу прям нажимаем на значок воспроизведения. Ну, что могу сказать, довольно удобно. Э, то есть быстро можно что-то включить, то есть гораздо удобнее, чем мышкой. Мышкой, конечно, как-то нет такого вот ощущения, потому что, вот, например, у меня здесь есть драм от Valinger RD8. Здесь точно такое же прям такое же ощущение, от, когда ты прям в реальном времени нажимаешь кнопки и у тебя меняется паттерн. Он немножко другой, нежели мышкой кликать по экрану. Поэтому здорово, что появилась такая функция. Э, если у вас есть iPad, то очень удобно, можно прям в реальном времени управлять и создавать собственно паттерны. вот ну в принципе из глобальных обновлений это все то есть как мы посмотрели новые звуки новое название секвенсор теперь это не logic pro x это Logic про ну и по большому счету ничего особенно нового мы и по функционалу не увидели, кроме вот, собственно, возможности управлять степ-секвенцером э, через э, iPad. Ну что ж, вот такой получился, такой получился спонтанный обзор Logic Pro 10.6. Я вот только узнал о его выходе и сразу записал этот обзор. Но ну, будем дальше ждать обновлений. Возможно, что-то будут допиливать, доруливать. Я очень жду новых а, функций, точнее тех функций, которые я давно жду еще с прошлых обновлений. Таких как ClipGain. Я неоднократно про это говорил в своих других роликах и в чате у нас в Telegram. Кстати, если вы еще не там, обязательно заходите, ссылка на наш закрытый чат будет в описании к этому ролику переходите, подключайтесь, мы там общаемся обсуждаем всякие нюансы по лоджику по плагинам, делимся скидками помните, что сейчас ноябрь черная пятница кругом все производители сделали скидки на своих сайтах, но я думаю, вы и так знаете об этом, если вы за этим следите. Так или иначе, подключайтесь к нам, будем общаться, обмениваться информацией. Там уже сейчас в чате идут живые, такие очень оживленные дискуссии насчет того, что у нас 10.6, вообще будет ли 11-й Logic, и что вообще, куда все катится. Но, как мы видим, 11-го вряд ли. Вряд ли он предвидится в ближайшее время, пока 10.6 и Logic Pro без X. Ну что ж, с вами был Дмитрий Урсул, удачи вам в творчестве, всем успехов, будем на связи, пишите в комментариях, как вам новый лоджик, и увидимся с вами в следующих видео, всем пока, успехов!